Так, вот что получилось после прочистки дымохода. Вот. Сколько золы тут сажи, точнее, это уже не зал, а это сажи. Так, вот выбитые кирпичи. Спровоцик поработал немножко. Выглядит во внутренности. Фонарик тут не получается сделать. Ладно. В общем, вот так вот. Тут еще одно колено Прочистим. Но самое интересное. Так, ну вот -вот. Многое разобрано, скажем так. Начал я стену разбирать в бане. Так, у... а тут -то... разобрано. Ну вот штукатурку я снял со всей стены. Вот очень интересно, как устроена печь. Значит, вот это печь. Так, от нее идет дымоход вот так вот, раз, сюда в стену, потом он вот в этой стене идет вот так вот, поднимается наверх, потом закругляется сюда, опускается, так. я уже путаю опять наверное по-другому вот он идет сюда поднимается и раз и туда уходит но это я с чего говорю тут сосед приходил и мне немножко по-другому говорил что якобы тут змейка такая и потом сюда все вместе ну может я ошибаюсь, но по разбиранию печи выглядит что попроще как бы тут дымоход а это вот со второй печки которая как бы кухонная печь вот отсюда идет тоже вот туда наверх что там дальше происходит честно говоря я пока не знаю но Можем уже проверить это все. Так, вот раз, можем туда залезть. А, ну вот. Все, там. Там теперь все понятно. Значит, с этой печи идет дым вот сюда. Раз, так поднимается. Здесь есть колено, я его могу нащупать рукой. Вот. И идет сюда вниз. Ну, или, или здесь еще наверх сразу. Или идет вниз. И потом как-то. С той стороны я ничего не разбирал. Вот, но. Здесь тоже очень много сажи было. Очень много выгреб с этой части сажи. Ну и вот это надо будет все пересобрать заново. И я вот думаю, каким же именно образом, по-хорошему, по получше бы сделать стену в бане. Вот. Здесь, очевидно, вот эти все кирпичи нужно оставить. Ну, переложить их, может быть, да? Вот. И дальше, вот я думаю, как дальше еще по-другому делать стену в бане. Вот снова вот так вот Штукатурить там плитку, не дай боже, плитку это вообще с ней связываться, никакого желания нет. Вот. Как-то вот получше надо сделать. И задача интересная. С одной стороны, с одной стороны, нужно получить тепло от печи. то что вот она идет, там через дымоход греется же это все. Да? Надо от нее отнять тепло. С другой стороны, раз, и надо как-то изолировать это тепло именно внутрь. Вот. Как тут хорошо сделать, я пока не знаю. Еще надо учесть, что вот здесь очень маленькое пространство вообще-то говоря. Мало что здесь есть. вот. То есть неплохой вариант, я так полагаю. Это было бы добавить вот тут как бы лежак такой, ну из кирпича, допустим, да, ну что вот прям вот садиться на него, ложиться можно, так выложить, вот что вот дым идет так через это все дело, все прогревает, а стены заизолировать, вот мне кажется, так было бы неплохо. Есть какие-то там э, цементо стружечные плиты, что ли. Что-то такое вот. Что воды не боится в бане. Вот что-то подобное надо. Надо изучить вопрос, в общем. Что я лучше всего умею. Перерабатывать информацию. Вот сейчас. <свешь> И мусор вынести еще. Я когда заехал сюда, я когда заехал сюда, хозяйка сказала, вот там значит, аренда тебе столько, значит, там за электричество будешь столько платить, за воду там. И мусор говорит, надо сходить там куда-то, сообщить, что вот ты собираешься жить, и чтобы они приносили тебе... Ну, им надо денег давать за то, что будет машина проезжать по улице и подбирают пакеты с мусором. Вот. А я ей говорю, да ты что, какой мусор, ну, откуда у меня, какой у меня мусор может быть вообще, да? Вот, то, что горит, там всякие фантики, пластики, там пакеты, так далее, пакеты на данном этапе вообще полезные вот. и как пакеты они еще полезны то что горит не мусор правильно что я его сжег и, и забыл вот. ну, по опыту жизни на поле железо это мусор всякие консервные банки там что не горит, короче, и не гниет. Железо, конечно, гниет, но очень медленно. В общем, я и говорю, какой мусор? Нет у меня никакого мусора. А вот понятно теперь, какой мусор. Строительного мусора сейчас от меня будет очень много. Вот эту штукатурку, куда ее делать? Можно, конечно, в огород выбросить. Ну, не знаю. Не стоит, мне кажется. По сути, здесь я как бы нагрёб ну, в таких немножко более элементарных а, понятиях кучу песка. Вот, <смех> придумал, куда это деть с пользой кучу грязного песка, с примесями глины там, и всякой ерунды. Я вот не знаю, хорошего применения. Видимо, буду выбрасывать штукатурку и какие-то битые кирпичи. Ну и вот. Сейчас сверху там разбирал тоже чисто. Вот, будем, значит, ремонтировать печку, делать хорошую печь. Все отлично.